Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, меня зовут Роман Мандусенко и с вами программа «Бизнес-завтрак». Я пытаюсь найти чистый лист для того, чтобы записывать самые ценные идеи сегодняшнего утра, которые в моей студии, студии Радиометрикс, принесли две замечательные, очаровательные, очень умные и красивые девушки, которые нам сегодня расскажут о корпоративной культуре. Юлия Завьялова и Виктория Голюштейн. Правильно? Все, никого не ошибся. Доброе утро. Доброе ну, утро. Я был счастлив провести с вами несколько минут до эфира и... Немного скоординировать о то, о чем мы говорили. Хотя на самом деле вас координировать вообще не нужно. Вы обе профессионалы, обе специалисты, состоявшиеся и состоятельные женщины и профессионалы. Давайте вкратце для разминки нашей программы немного расскажем о себе. Пойдем по, по часовой стрелке от меня. Юля, доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Завьялова Юля. Я в HR 11 лет. Половину этого времени я проработала в компании Procter Gamble. Последние пять лет работаю в Hewlett-Packard и два года на позиции директора по персоналу Hewlett-Packard Enterprise. Это, это, это, это топ-менеджментская позиция, высший уровень, там над тобой только директор, чтобы понимать, это, какое вот у тебя влияние в целом на э, компанию, на корпоративную культуру, на людей, какой это уровень? Это самый высокий, да, с точки зрения? Да, я вхожу в правление Hewlett-Packard Enterprise в России. Прекрасно, класс. Э, Виктория? доброе утро доброе меня зовут виктория гальштейн я основатель компании music connection мы предлагаем музыкальные мотивационные практики для бизнеса но до того как моя компания была создана я больше 15 лет работала в в различных международных компаниях, и последние 9 лет это компания Spring, Specialized Research and Investment Group, это инвестиционный фонд на позиции замглавы представительства по кадровым вопросам. То есть тоже же HR? HR. Угу. Скажи еще, я-то знаю такой очень важный пласт в твоей жизни, это музыка. Да. Ты профессиональный музыкант? Да, я профессиональный музыкант. Мое первое образование ⁇ это высшее музыкальное образование. И в, в жизни всегда существовало у меня две сферы деятельности, которые очень важны были, обе для меня. Это э, музыкальная деятельность, я концертирующая певица, лауреат международного конкурса. И, и идут концерты за, да. за рубежом, снова, И да? за рубежом, и в России, ну, в России не очень часто, потому что сложно сочетать. И, работу, и, и работа, и музыку, да. да, и музыка Я надеюсь, что ты все-таки пригласишь нас послушать свою музыку. Безусловно, здесь, здесь, безусловно. Неподалеку. Не, не да. Спасибо большое, очень интересно и необычно. вот у нас сегодня На самом деле, первый раз, когда у меня два спикера и два таких профессиональных спикера, и мы попытаемся сегодня выстроить нашу дискуссию. Цель программы «Бизнес-завтрак» на радиомедиаметрах – это изучение вопросов эффективности управления людьми. Сегодня, наверное, эффективность – это тренд, который, ну, однозначно, с ним уже никто не поспорит. Если мы… Это же самый простой пример, да, вы автомобиль, возможно, но я часто достаточно езжу между городами, и автозаправочных комплексов без кафе, без туалета, без магазина практически нет. А если они есть, и либо я, и либо мой ребенок, увидим, что их нет, он говорит, пап, поехали дальше. То есть люди строят большие комплексы не потому, что им хочется их строить, что они такие красивые. Они заботятся о своей эффективности, заботятся о прибыли, об инвестициях для того, чтобы соответствовать рынку. Вообще эффективность, на мой взгляд, сегодня это тренд, который поможет нам, российской, российской экономике, хоть вы работаете в западной компании, вы нам дадете больше инсайтов, стать более успешными. Вообще и программу нашу смотрят по всей стране, и в маленьких городах, и в столице нашей. Поэтому мне бы хотелось, чтобы... То, о чем мы сегодня будем говорить, оно имело практически прикладной характер для тех собственников, для тех генеральных директоров, которые смотрят и задают себе вопросом, а как мне повысить эффективность в моей компании. И тема нашей сегодняшней программы это корпоративная культура. Причем корпоративная культура, которая действительно повышает эффективность. Мне очень понравилось сегодня, Виктория сказала, что корпоративная культура по факту управляет компанией. Давайте начнем нашу дискуссию с самого верхнего уровня, со стратегической планов, да, то есть там, где миссия, цели компании, зарождение корпоративной культуры. Насколько корпоративная культура связана со стратегией и как, как она управляет на уровне на самом верхнем? Юлия, может быть, ты начнешь тогда? Да, хорошо. На самом деле, я считаю, что корпоративная культура – это экономическая величина. Но, например, в нашей компании корпоративная культура самый такой глубинный пласт угу. это доверие. И такой небольшой пример наша компания Uh, у нее история с 70 с лишним лет, но при этом она формально существует два года. Просто потому что Hewlett-Packard разделился на две компании, и одной из них, uh, та, которая uh, производит, продает компьютеры, принтеры, досталось все наше наследство, то есть логотип. Они забрали. Да, да, все забрали ценности, миссии и так далее. А нам новой компании, которая занимается такими большими инфраструктурными решениями, сервера, серверастем хранения, нужно было заново создать свой логотип, нужно было заново сформулировать свои ценности, миссию и так далее. Правильно ли я понимаю, что не под понятием корпоративной культуры, давай ее препарируем, давайте вместе ее препарируем. Да? Вот сидит человек там в каком-нибудь маленьком городе, ну что такое корпоративная культура, ну как мне ее создавать? Наверное, есть какие-то базовые кирпичики, которые должны лечь в основу этого фона. Обсудим, что, что должно лечь в основу Эффективной корпоративной культуры. Ну, да, так как ты только что уже что-то перечислила, а мы потом с Викторией давайте продолжим. Вот. Ну Давайте про кирпичики. Есть такой знаменитый американский ученый Эдгар Шейн, который как раз препарировал корпоративную культуру. Он сказал, что есть такие вот... Есть верхний пласт, это так называемые артефакты, то есть это дресс-код, это то, что там висит в офисе компании и так далее. Есть более глубинный пласт, это то, что говорит нам руководство, быстрее, выше, сильнее, работа не волк. И такой вот самый глубинный пласт, это то, во что на самом деле верят сотрудники. Его очень легко на самом деле вычленить, если задать вопрос, который вызовет искреннее недоумение. Например? Ну, например, приходит новый человек в компанию, две недели поработал, мы спрашиваем, «Слушайте, а что это вы в субботу на работе не появляетесь?» А у него такие брови вверх, «В смысле, у меня пятидневная рабочая неделя?» А есть компании, где это норма, где пять вот дней ты как бы работаешь, а субботу дорабатываешь. И скажешь, ну, там, приболел или надо было съездить куда-то. Но он ответит абсолютно нормально, потому что, ну, как бы это часть корпоративной культуры, в субботу ходить на работу. Вот. Поэтому вот этот глубинный пласт, его, его легко пощупать, померить. Получается, чтобы создавать культуру, надо идти снизу или сверху? Откуда? Вот, вот мы с вами вот сейчас в демиурге создания корпоративной культуры, эффективной корпоративной культуры для российских компаний вообще, в целом. Представьте, нам такая возможность предоставить. И вот они все сидят перед нами, собственник, сколько у нас там, несколько тысяч, сотен тысяч предпринимателей смотрят, открыв рты, и мы должны туда положить что-то. Что, что кладем? Мне кажется, это прежде всего ценности компании, они должны быть очень четко сформулированы, и они должны... То есть... Не просто как слова, а действительно спущены сверху вниз, чтобы каждый сотрудник компании, он проникся. Вот и... Я вот все с тобой полностью согласен, да. являюсь специалистом по ценностям. Последние два года исключительно продвигаю эту тему карьера на основе ценностей, управление на основе ценностей. В нескольких компаниях сейчас веду проекты о внедрении системы ценностей. Дай мне, пожалуйста, свое видение, откуда они должны взяться эти общие ценности в компании. Ну, на самом деле, все в компании, наверное, идет с головы. Угу. Это естественно. То есть, хотя... Как мы можем назвать это общими ценностями ценности головы? Ну, смотря, от, это зависит, наверное, от вида деятельности компании. И если эта компания что-то производит, созидает что-то очень хорошее, то получив лояльного сотрудника, именно вот через эти ценности компания может его получить. Виктория, именно сформируют... На конкретном примере, вот последнее твое место работы ⁇ это инвестиционный фонд. Да, где там вот вы активно работали, я, я не ошибаюсь? Да. Вот, например, как там формировались вот эти глубинные ценности, которые стали общими? Ведь ты была, по сути, чар директором там. Ну, да. Очень интересно. У нас на самом деле компания очень небольшая была, но каждый сотрудник был действительно искренне лоялен к своей компании, и мы всегда говорили даже в разговоре между собой говорили мы, а не я. То есть это уже есть, наверное, Первая высокая, базовой, да, да, и высокая степень лояльности к компании. Мне сложно сказать, как это формировалось, потому что, наверное, у нас очень яркий руководитель компании. В какой момент да. мы все стали думать, что раз, два, три да. является нашими общими ценностями? Что это вот один, два, три? Откуда оно взялось? Он пришел, сказал, так, сегодня 1, 2, 3 будут <связь> нет, нашими нет, общими нет, ценностями. Не, не, не пришел и не говорил. То есть это как-то совершенно… Вот мне сложно говорить на примере моей компании, потому что я слишком много, долго там проработала. Дай абстрактный пример. А, абстрактный пример. Ну, я могу сказать, например, компании, которая производит там, медицинское оборудование. Например. Да. Вот. И если каждый на своем месте, каждый человек, который производит какую-то деталь… И это оборудование для того, чтобы помогать людям. То есть оно созидает, оно спасает. Великолепно мы сказала. То да. есть любой человек, занимаясь производством да. медицинского оборудования, держит в голове, что это помогает людям. Безусловно. Класс. Это... Ты создала это две недели, два месяца назад, да? Или сколько там? Два, сколько ваших? Два года, два года назад. Расскажи, как вы лепили общие ценности? Вот, с чего вдруг они стали все, для всех общими? Это, это прям веселая история. Она началась э, с утки в прессе о том, что в нашей компании вводят строгий дресс-код. То есть представляете, это айтишники, которые постоянно ходят в майках, в джинсах, и вдруг в огромном количестве э, изданий появляется информация о том, что нужно носить деловые костюмы. Проходит некоторое время, и мы продолжаем это обсуждать внутри компании. Выходит ролик от глобального вице-президента PHR Алана Мэя. Очень смешной ролик, где он говорит о том, что «ребят, какой дресс-код, я вообще первый раз об этом слышу, если хотите ходить в каких-то странных джинсах, надевайте их, если хотите ходить в костюме, пожалуйста, можете даже бабочку надеть, если не знаете, как вам представить нашу компанию, спросите у своего руководителя, но мы вам доверяем в этом выборе». Это был такой, знаете, вот базовый слой доверия. И, на самом деле, доверие, по сути, это экономическая величина тоже. То есть, если человек действует не по регламенту, а если он работает с тобой и понимает, что ты сделаешь все, что в его силах, это как раз ускоряет все бизнес-процессы. Так вот, продолжает эту историю. Алан Мэй стал самым популярным человеком в этой компании. И начал диалог про корпоративную культуру. Он сказал: "Ребят, нам нужно сформулировать наши ценности. Вот что для вас культура победителей". И все начали ему отвечать через имейлы, через фокус-группы, через какие-то внутренние порталы. Таким образом, проанализировав всю эту информацию, нам удалось сформулировать три основные ценности. Эти ценности, которые, вот, как вы говорите, они родились как раз снизу. Они родились от сотрудников, и при этом вся организация их разделяет. И дальше уже, когда мы их сформулировали, мы начали эти ценности использовать абсолютно везде. Как? Ну, вплоть до того, что у нас оценка сотрудников идет по двум показателям. Первый – это бизнес-показатель, насколько человек достиг тех результатов, которые от него ожидает компания. А второй – насколько он соответствует ценностям компании и использует эти ценности при достижении результатов. Отлично. И если вот что-то не совпадает, не знаю, бизнес хромает, или человек не соответствует ценностям, например, один из них – это партнерство на первом месте – а человек самостоятельно достигает, да, он волк-одиночка, он менеджер по продажам, который один ходит и никому дальше не помогает. Мы занижаем оценку этим сотрудникам, это дальше влияет и на его карьерное развитие, и на компенсацию. Или можно задать такой вопрос, может быть, как бы не очень тактичный для нашей передачи. Но представь, что у тебя есть супер-супер, супер, супер, супер, супер, супер, супер продажник. Ну, как ты правильно сказал, волк одиночка. Рано или поздно он уйдет с компании? Потому что он не соответствует ценностям, если не изменится. Уйдет. Корпоративная культура отторгать чужие Даже варианты. если его бизнес-показатели составляли лучшие показатели, чем все вместе взятые продажники. Знаете, у нас был пример, когда один из руководителей, не демонстрировавший ценности компании, он был перемещен на другую позицию, где, ну, наверное, в меньшей степени нужно было работать с командой. То есть для него выхода, ну, для него такой активной жизни, где он должен взаимодействовать, даже если он показывает хорошие бизнес результаты, ценности все-таки важны. Да? Безусловно. Помните, утром сегодня мы за кофе говорили о том, что два человека одинаковых едут в российском вагоне метро, потрясываются, выходят, заходят в один-единственный бизнес-центр. Да? Но входы у них разные. Одна иностранная компания, другая российская. Вечером они выходят, один с улыбкой на лице, другой уставший, замученный, там угнетенный каким-то образом. И я общаюсь с российскими топ-менеджерами, они мне говорят, вот почему-то так складывается, что в западных компаниях какая-то другая атмосфера. Вроде мы и из одного, из одного источника воду пьем, кофе одинаково. Что на самом деле дает возможность вот чувствовать вот эту открытость? Какая, как надо создать нам в наших российских компаниях такую атмосферу, в которой люди были бы счастливы идти на работу? Ну, может быть, это партнерские отношения и открытость взаимодействия. То Твой есть когда про это как раз. Ну да. Расскажи нам чуть более глубоко об этом немного. Ну, мне кажется, это вполне естественно, это в природе человека, если а, он может совершенно свободно подойти к своему руководителю и обсудить с ним, задать какой-то вопрос, потом вернуться к своей деятельности, ну, то есть понимая о том, что это просто коммуникация такая, человеческая открытая коммуникация. Я работал в финансовой легче. сфере, я тоже. Одной из таких знаковых мест моей работы был Росбанк, я пришел в 2004 году, когда Росбанк покупал группу банков ОВК. Причем группа банков ОВК – это более такой медиум сегмент, а Росбанк – это высший корпоративный сегмент рынка. И сделка была по объединению. Две культуры были абсолютно разные. Позиция, там, знаешь, дорогих костюмов, все остальное. И простые люди, которые жили во всей стране, 80 филиалов, 15 тысяч человек сотрудников, председатели правлений, которые, да, они эм, были председателем правления, конечно, но к ним можно было дойти. И однажды меня вызвали на, в, на, в приемную председателя правления Росбанк. Я поднялся на этаж, на второй пройдя два металлодетектора. Стояли охранники, которые меня там досмотрели. Я зашел в приемную, сидел секретарь с каменным видом, не поднимая на меня лица. Я уже думаю, ну, если сейчас я зайду, и там все со мной будет хорошо, я туда выйду, это уже будет большое достижение. Ты говоришь об этом? Я говорю как раз, наверное, чтобы не было вот этих вот границ, если больше... Как сказать, так и горизонтальное, наверное, управление, а не вертикальное. Оно принесет, Только наверное, ли больше. Open результат... space решает проблемы создания атмосферы. Нет, не open space. Open space это на самом деле очень, наверное, неоднозначное отношение. Он может как приносить какой-то положительный момент, так он может и мешать в работе. Мне есть идея. Давайте попытаемся сформулировать в придется следующих принципов. Ученые доказали. Что поведение человека является следствием его глубинных убеждений и ценностей. То есть, все, что мы делаем, то есть, ну, мы же родители в какой-то степени, может, сколько угодно там, кричать на ребенка, что он перестал, он тебя посмотрит, будет продолжать, да, пока ты его там не переключишь, а потом начнешь с ним разговаривать, и тогда он задумается и, и так далее. Давайте попробуем выстраивать наш диалог сегодня, опираясь на ценности, которые будут и управлять в целом корпоративной культурой. Ведь в фундамент мы положили ценности. Как, используя ценности, создавать вот эту атмосферу доверия? Ведь доверие это то, что, на мой взгляд, и склеивает всех нас. Юля, может быть, ты? давайте, как раз, вот, про вот эту вот гибкость в общении. Есть компании, где правда, нужно там через две секретарши пройти, чтобы добраться до руководителя. У нас, например, периодически происходят завтраки с правлением. Как правило, это генеральный директор, который кидает клич в компанию о том, что у нас там, в такого-то числа стоит завтрак, вход свободный, только, пожалуйста, регистрируйтесь» любой человек может прийти с и там посидеть позади, его напоить чаем, кофе, дадут что-то да, дают. бесплатно. И люди приходят абсолютно с разными мыслями. Кто-то приходит со своей болью. Кто-то говорит, знаете, вот я работаю в этом отделе, и вот он подчиняется глобально, я не взаимодействую с коллегами. Давайте как-то больше общаться. Кто-то приходит с предложениями, причем бывают такие, знаете, очень простые предложения, а давайте кровь все вместе сдавать, вот хотим быть донорами в компании. А Кто-то приходит с вопросами о том, что будет дальше с нашей компанией, вот мы сейчас разделились, какая у нас стратегия и так далее. А для нас это в том числе тоже возможность померить температуру внутри организации. Мы, как правило, всегда какой-то план действий после этих завтраков создаем. То есть мы создаем активности, которые помогают дальше вот побороть эти сомнения или использовать инициативы, с которыми к нам приходят сотрудники. И это в том числе очень показательно, что вас слышат, вы можете прийти, сказать, и дальше вы знаете, что это будет услышано. Прекрасный пример. Я в свое время был знаком с Терри Линдерберг, которая основатель кадрового агентства StaffWell, она достаточно известная на рынке. Она написала книгу «Чаепитие с Что она делала? Во время кризиса 2000 какого-то года она поняла, что кадровый рынок очень падает, тем более кадровый хедхантерс, вот И она начала просто общаться, начала общаться со своими подчиненными. Потому выяснить, выяснилось, что их беспокоит. Оказалось, там в бухгалтерии нужно было зеркало, чтобы девушки могли смотреть себя в полный рост. Где-то нужен был чайник. Упразднив простые базовые вещи, она повысилась, во-первых, с коммуникацией. Она спрашивала о разных руководителях, ей давали обратную связь, кого они видят генеральным директором. И так далее, и так далее. То есть она решила многие эти вопросы. Как практический инструмент, который ты предложил, если мы сегодня скажем нашим собственникам, генеральным директорам, ребята, позовите хотя бы своих топов, хотя бы, для того, чтобы попить чай, к чему он должен быть готов, как ему выстраивать этот диалог? Может ли он выслушивать всех, там? они начнут жаловаться друг на друга? Или это нормально, чтобы вот спустить пар для начала, а потом приглашать людей, там? как вот дайте опыт, как это делать? На самом деле... Есть ли сценарий такого завтрака? <смех> Сценария, наверное, нет. Как правило, это какая-то история, которую рассказывает генеральный директор в самом начале о том, куда мы идем и так далее. Дальше люди, ну, так немножко расслабляются, начинают задавать вопросы. Некоторые, правда, спускают пар, предлагают какие-то совершенно интересные идеи. А давайте у нас детский садик вот там откроем, потому что, ну, вот дети есть, как бы дети... Но не говорят, слышь, дурак, иди, выйди там откуда. то мы это обсуждаем, и порой мы даем э, ответ, что там нет, это нельзя. Сделать потому-то потому-то, да, но по крайней мере это честно. Угу. Есть вещи, которые для нас являются прям удивлением, потому что мы не всегда видим, что происходит в организации, и мы понимаем, что есть подразделения, которые могут переносить нам больше прибыли, потому что мы работаем с одними и теми же заказчиками просто с разных сторон. Нам просто нужно объединить два человека. И таким образом мы можем какую-то серьезную сделку выбрать. Например. Услышал ли я вас правильно, что вторым кирпичиком, который мы должны положить в создание корпоративной культуры, является активная роль первого лица или собственника, ну, или соб собственника, который там является первым лицом, или, наоборот, собственника, который там не является первым лицом. В любом случае он должен каким-то образом проявить и показать, что это то, то что мы создаем для него важно, да? Ну, да, конечно. Что еще? Вот у нас два кирпичика есть. Генеральный плюс собственный. Из чего мы еще? Что мы вот доложим в наш фундамент следующим кирпичиком, который поможет нам выстраивать вот эту корпоративную культуру эффективную? Ну, я считаю... Ну, даже это не я считаю, а в 80-е годы появилось такое направление, которое создал Марк Селленман, профессор университета Стэнфорда, как позитивная психология. И он вместе со своей коллегой Маргарет Фрэнк говорили о том, что необходимо управлять эмоциями персонала для создания хорошей, крепкой корпоративной культуры, очень важный факт – это управление не просто, а управление положительными эмоциями. То есть, закладываем позитивные эмоции. Да? Позитивные Позитив... эмоции не просто эмоции, а именно грамотно им управлять и направлять. Можно ли этому научиться? Вообще? Да, этому можно научиться, и как бы ученые, которые занимаются исследованием вот именно международной управления персонала, они поняли, что для этого нужно привлекать, наверное, искусство и интегрировать, стараться находить такие тулсы и методы, чтобы интегрировать искусство в бизнес. Я знаю, что у тебя есть какой-то интересный инструмент, связанный с музыкой и. Да, именно когда. Ну, я хочу просто немножко вернуться назад, что с Юлей мы познакомились в бизнес-школе Университета Кингстона. Мы вместе учились на программе Международное управление персонала. И именно... Там, именно на этой программе, для, я для себя нашла новый жизненный путь. Совершенно неожиданно, если честно. Тема моей дипломной работы это было как раз управление эмоциями персонала и как можно воздействовать на положительные эмоции, чтобы улучшать качество жизни людей. Потому что ну, опираясь как бы на источники, научные источники, доказано, что если качество жизни сотрудников, это понятие, оно будет составлять часть стратегии компании, то прибыль компании будет вырастать на 30%. Это есть такая компания wellbeenltd.com, и они на своем сайте, они публикуют статистику. Я Именно. попрошу вас потом всех в наших каких-нибудь социальных сетях. Все, что мы сегодня здесь говорим, ссылки на эти исследования, я думаю, что мы скачаем ролик, о котором ты говоришь и выложим его для того, чтобы люди могли посмотреть. У меня вопрос. Прекрасные эмоции. Ты согласна с таким э, вот кирпичом, которым мы туда кладем? Позитивные согласна. эмоции. Согласна. И я больше про крышу на самом деле еще хотел сказать. Давай, есть, есть кирпичи, да? Есть да, крыша. Ага. Общая цель. Общая цель. Да, и очень многие компании говорят о том, что наша цель это улучшать жизнь наших потребителей, наших клиентов. Да? Если это компания, которая продает там, условно шампуни, значит, это шампуни, которые делают женщин счастливыми. Да? Если это компания, которая продает IT-оборудование, это значит, что мы упрощаем жизнь какой-нибудь бабушки, которой не нужно идти на вокзал покупать билеты. Она может попросить внучку онлайн это купить. Да, это же все равно упрощает жизнь. А есть компании, которые такие очень интересные для себя а, ставят вот, глобальные цели. Одна из а, таких больших тоже компаний в области народного потребления сказала, сказала, что «Ребята, мы на войне. Вот Наша цель – это победить вот этих». То есть у них есть такие прямые конкуренты, и как раз они набирают себя торговых представителей, таких серьезных мужчин, которые любят воевать. И они на первом тренинге, который вот самый, знаете, такой базовый про, про компанию, вводный курс, они надевают кар, каски, они там раскрашивают себя, и говорят, ребят, давайте воевать, мы их победим. И это прям заряжает классно хорошо вот общая цель вы обе профессионалы в области управления персоналом тем более у вас э, западные идеии в этом вопросе скажите мне каким инструментом собственник который посидел подумал сказал так я бы хотел своей компании чтобы мне было это это и это может довести эту цель с помощью каких инструментов до каждого сотрудника внутри там вот до рядового человека и через какое-то время компания бы действительно стала жить этой целью ну, кто начнет? Коммуникации. Хорошо, что это? У нас сегодня задача дать эти коммуникации. Вот что должен сделать генеральный директор? На консультанта, чтобы он провел стратегическую сессию. Если стратегическую -то сессию, то с кем? С топами. А что потом делать? Вот расскажи последовательность, как сделать, донести стратегию и корпоративную культуру, и вот общую цель, которая является крышей, от верха до самого низа. Ну, я, наверное, больше, наверное, какие-то теоретические могу полагаться знания, потому что. Кюля а... нам поддержит своей практической направленностью. А... Нет, но я считаю, что самое главное, это действительно коммуникация. Что это... Напишем лозунг, да? Наша цель такая-то. Будет достаточно? И... Нет, этого недостаточно. Лозунг это тоже важно. Это должно быть обязательно. И люди должны это видеть, и их глаз должен за это цепляться. Я так... тебе расскажу один да. пример. Когда эм, после объединения Росбанка ВК меня пригласили работать в Инвестбербанк вместе с Делой Тентушь. И э, мы готовили этот банк сделки, сделке, с, э, искали иностранного инвестора. Меня вызвал собственник и говорит, я хочу одного, единственного, чтобы кого я бы не поймал в банке, он точно знал, как его работа влияет на финансовый результат. Вот что конкретно он должен сделать, чтобы вот прошло два года, он говорит, я говорит, одного поймал, сказал, все нормально. Он был доволен. Скажи мне, вот как ты бы видела себя это? Ну, это на самом деле целое. это нужно составить программу. Я думаю, что от встречи с первым лицом компании, потом его, то есть чтобы он это ну, всей компании транслировал, потом, чтобы эти были какие-то совещания э, по отделам, по департаментам, то есть ну, сверху вниз, чтобы это спускалось, и в то же время, чтобы э, люди могли э, разговаривать, чтобы они могли э, обсуждать, и чтобы они могли приходить к руководству и... Был открытый свободный диалог, чтобы не было вот таких э, границ. То Ладно. есть, я считаю, все через коммуникации только хорошо. Да. Отлично. И обязательно ну, примеры показывать, рассказывать. И действительно, чтобы человек был горд, э, он должен быть очень лоялен к своей компании. Только Что через мы можем это... позаимствовать из западных технологий, может быть, там того же большого HP, который. Как, он, как они это делали? То есть, явно там это все отработано, или как у тебя это делается? Знаете, очень такой простой пример. Обычно собственники, генеральные директора любят спрашивать, а как мы будем мотивировать сотрудников эти ценности использовать? И в том числе программа мотивации должна, в нее должны быть зашиты эти ценности. Если мы Награждаем сотрудников, премируем их. У нас есть несколько вариантов за что. Например, он проявил ценность партнерства на первом месте, взаимодействовал с отделами и так далее. Или у нас есть ценность изобретателя в душе. Это значит, что человек какие-то инновационные процессы предложил и все заработал совершенно по-другому, более эффективно. То есть даже когда мы награждаем, мы постоянно говорим об этих ценностях. Если мы а, берем нового руководителя или кого-то передвигаем на там, другое место, повышаем, всегда в объявлении, значит, о том, что человек не только там, обладает таким-то оп опытом и знаниями, но при этом он демонстрирует такие-то ценности компании в рамках таких-то проектов. Два года у тебя в вашей маленькой компании, ну она маленькая, условно, по отношению к глобальному. 22 тысячи человек. -хо -хо -хо. Скажи мне, пожалуйста, как вам удалось за этот короткий срок, До... в России, кстати, сколько, в России сейчас 500. 500. Вот 500 это тоже немало, я тебе честно могу сказать. От верха до низу, что каждый знает. Вот сегодня любого поймай на входе, он тебе все расскажет. Что за ценности, какие цели у компании. Наверное, да? Вот дай, пожалуйста, ну, 2-3 инструмента, которые, посмотрев нашу программу, собственник, так, собственно я говорит, сейчас это сделаю сейчас, потом завтра, послезавтра, все, и у меня будет работать. Как я уже сказала, во-первых, это зашито в оценку сотрудника. Когда каждый сотрудник со своим руководителем раз в квартал обсуждает свои цели, руководитель говорит о том, что я от тебя ожидаю не только вот этих бизнес-показателей, это по умолчанию, но я от тебя ожидаю, что ты будешь демонстрировать это, это и это. Потом расскажешь на А может задать примеров. вопрос этот, почему? А как мне это демонстрировать? Ну, что должен сказать в этом смысле руководитель? Вы знаете, у меня пример из другой IT-компании, не угу. нашей, там... Попросили абсолютно всех сотрудников участвовать в проектах смежных департаментов. То есть, если это HR, то он может прийти, например, там, к заказчику, рассказать какую-то историю там, про HR, про то, как вот мы там у себя делаем, и в то же время получить какие-то бизнес-контакты, которые помогут потом менеджерам по продажам продать Соответственно, продукцию этой компании. То есть э, абсолютно все отделы должны взаимодействовать между собой. Если вы этого не делаете, оценка снижается, там, зарплата меньше. Есть один инструмент. Я пытаюсь вот, э, рассказывать об этом людям для того, чтобы вот они стали думать о ценностях. А что такое ценности? Это, э, это, как бы, некая такая проверочная штука, да, определяющая направление нашего движения в процессе принятия решения. Когда в компании, например, утвердили три базовые ценности: там раз, два, три. И любой человек на любом рабочем месте, будь то руководитель или сотрудник, принимая любое решение, должен в эту секунду подумать, а какие из этих базовых ценностей затрагивает мое решение, результат мой будет соответствовать этим ценностям или не соответствовать. И вот научившись такому инструменту, как вы думаете, это поможет людям э, действительно жить и работать по ценностям? Как ты думаешь, Виктория? Я думаю, да, конечно. Но насколько это вот, э, может быть у тебя еще какие-то есть, насколько это вот вообще возможно привить людям э, необходимость задуматься в момент принятия решения о вот этих базовых ценностях? Нет, я думаю, это очень важно и, честно говоря, вот опыт многих западных компаний, когда они принимают на работу, вообще бою, они часто отдают предпочтение молодым специалистам, там студентов нет, старших. Нет, не возьмет уже на работу. Нет, нет, нет, ну, я просто рассказываю о том, что вот, когда набирают молодых специалистов, то прежде всего проходит такой induction курс, и их знакомят именно с корпоративной культурой, то прежде всего им рассказывают о ценностях и а, все тренинги, все вот эти программы, которые иногда длится несколько недель, иногда даже ну, какие-то компании отправляют в хед офис, могут отправить, ну, если в хед офис находится где-то в Англии или в Америке, для того, чтобы молодой сотрудник, он проникся, он проникся культуры и проникся почувствовал. почувствовал ценности компании. И когда он уже вернется и начнет работать, он уже будет, вот как это очень важно, Слово говорить не я, а мы. Uh -huh. И он уже будет, у него будет полное осознание э, того к какой организации он относится и что транслируется. И вот его принятие, его решение, вся его работа, она уже все равно будет идти в рамках тех ценностей, которые ему ну, рассказали, которые ему объяснили, которые он, если он их принял, то он остается работать Подожди, он в этой компании. Губкой, да? вот ты, да. как, думаю, вот элементарный да. пример, когда ты губку да. сжимаешь, опускаешь ее в воду, через какое-то время она полна этой водой. Юля, вопрос. Как ты думаешь, и как Виктория подключится к вот этому? Мы сейчас с вами заложили фундамент, построили крышу, и туда еще сейчас захнем вот какое-то массивное вот движение, закрутим этот процесс. Является ли корпоративная культура в этом смысле центростремительной, что я хочу сказать, притягивающей тех людей, которые согласны с этим, и выталкиваешь тех людей, которые не принимают этим. И страшно ли для компании, что в какой-то момент люди, которые не разделяют ценности компании, не согласны с корпоративной культурой, уйдут? Или на момент подбора, как Виктория сказала, не зайдут, хотя и являются профессионалами, но не соответствуют по корпоративной культуре? Как ты считаешь? Вы знаете, с одной стороны, да, это организм, который живет сам по себе, с другой стороны, мне все-таки кажется, что должен быть какой-то контролирующий орган, который помогает, в том числе, вот правильную форму. Что-то у вас такой, в вашей компании? Культуры. У нас есть такая организация, которая называется «Комитет по этике». Ух ты. Это такая доп. нагрузка, которую на себе несет и чар финансовый директор, и юридический директор. И абсолютно каждый сотрудник имеет возможность обратиться в этот комитет, если, например, руководитель с ним разговаривает грубо. Да, или... И они обложение... не боятся? Они не боятся. В плане того, что он подумал, сожрет этот руководитель. Как правило, это происходит так, вот с точки зрения процесса. Они могут обратиться, но при этом их обращение анонимно, анонимно да. с точки зрения uh -huh. вот этого руководителя. Мы разбираем всестороннее это дело, рассматриваем, там, спрашиваем свидетелей и так далее. Далее, если руководитель виновен, он может вплоть до того, что там, потерять место руководителя. Если мы не нашли каких-то… А ну, как вы знаю, как выясняете? Например, там, ставите камеру, следите, шпионите за ним, подслушиваете к сожалению или, наверное, к счастью даже нет, мы общаемся с сотрудниками. Для того, чтобы вынести решение по какому-то из вопросов, мы, как правило, общаемся с 10-20 сотрудниками. И в ходе этого общения все равно выясняется правда. Бывают истории, когда мы увольняем людей именно потому, что они не соответствуют ценностям компании, они, более того, они вредоносны. Вот ты говоришь, а я внутри, у меня все сжимается. Я сейчас объясню, почему. Я все-таки, вы, вы представители классного, современного, западного подхода в области управления персоналом. Я все-таки живу в некой парадигме воспитания, наверное, и работаю с российскими компаниями. Вот я приведу пример. Но, так как я как сказал, что я два года люблю эти ценности, занимаюсь. В рамках одного проекта мы избрали самых интересных трех людей, которые пользуются самым большим уважением в этой коллективе и создали комитет по ценностям. То есть эти люди, финал, как сказать, омбудсмены да, вот, ценностей. Но я даже представить себе не могу, что к ним кто-то пришел и сказал, что вот на самом деле вот этот руководитель, там, который является замом главного руководителя, ведет себя по-хамски и в результате главный руководитель принял бы какое-то решение. Вот. Что нам не хватает вот все-таки на уровне нашего менталитета, чтобы действительно это зажило, а не стало фикцией, ну как бы профанацией вот этих вот ценностей. Мы можем говорить о них, мы можем создать комитет по ценностям, но на самом деле никто никого не уволит по одной простой причине, что он нарет на своих подчиненных. Страх, Страх, наверное, какой-то, да, который может быть даже во многих компаниях поддерживается, и это удобно. Как воспитать культуру без страха? Знаете, здесь, наверное, история это связана опять-таки с деньгами. То есть если мы говорим о себе как абсолютно прозрачной компании, где все процессы понятны, да, наши акционеры понимают, каким образом у нас принимаются решения и так далее, то мы просто не имеем права рисковать вот этой репутацией, просто потому что мы хотим сохранить одного-двух человек в компании. Прозрачность – это вообще глобальный тренд? быть прозрачной компанией, открывать для клиентов, потребителей свои внутренние процессы, рассказывать, как все идет. Знаете, хороший вопрос. Знаменитая компания Google да, абсолютно свободно говорит обо всех HR-процессах, которые есть в компании. Прекрасная книга, да, «Как работает Google». Она отчасти полностью описывает процедуру приема и там, адаптации человека. И, тем не менее, они зарабатывают, несмотря на то, что они открыты. И никому еще не удалось стать гуглом. И скопировать гугл, да? Абсолютно. А, мы построили с вами кирпичики, положили фундамент, заложили туда некоторые правила, да, и базовые принципы. Открытость, доверие. То есть, человек, слушающий нашу сегодня программу, у него, даже если он будет стоять на паузу и переслушать, так или иначе, начнет формироваться какая-то вещь. Но я все время человек практически, мне интересно, как. Как надо... Условно говоря, там, применить твои технологии, музыку, да, для того, чтобы вдруг ни с того ни с сего, это стало объединяющим фактором для людей, помогающих строить корпоративную культуру. Ну, я с удовольствием Спеть, танцевать. Я расскажу несколько слов о, о своей практике. Музыкальная мотивационная практика, которая вот была изначально создана на базе бизнес-школы университета Кингстона. Это цикл программ музыкальных, которые рассчитаны на полгода до года, потому что это не мы приходим живыми концертами э, в компанию. Я правильно понимаю, что сидит компания, вот, например, Юлина, да, и вдруг открываются двери, заходит Рояль, заходит Виктория и начинает петь. Да, вы правильно поняли. То есть, мы предлагаем э, концерты живой музыки, разных жанров, разных направлений. Лучше всего, чтобы это было в середине недели, когда люди уже немножко устали. Еще лучше, чтобы это, как это было. Это получается. Вы знаете, и да, и нет. Потому что, с одной стороны, безусловно, это переключение их э, от работы. Причем это в рабочее это время? Это в рабочее Прекрасно. время происходит. Но это от получаса до часа длится наша программа. Да, лучше, чтобы это было перед обедом, чтобы у людей осталось время для того, чтобы поделиться своими впечатлениями, и обязательно в нашу в каждую практику входит интерактив, когда мы предлагаем людям вместе с нами, с музыкантами, или петь, или еще как-то взаимодействовать, и под воздействием музыки, вообще музыка оказывает совершенно необыкновенное воздействие на человека, это уже доказано, и... Основываясь на работах доктора наук, профессора Яковища Левина, который 20 лет изучал влияние, российский, профессор. Да, российский профессор, он изучал влияние музыки на мозг, и он говорил, что при регулярном слушании ну, у нас как бы около классической музыки мы предлагаем концерты разных жанров, но это именно там русский романс, это какие-то могут быть арии из оперы, это могут быть инструментальные концерты такие небольшие. И под воздействием музыки у человека... Во-первых, те отделы головного мозга, которые вовлечены в его постоянную работу, они отдыхают, и включаются те отделы головного мозга, которые не вовлечены в работу. И вот это переключение, оно помогает от внутреннего выгорания, оно нивелирует стресс. Когда человек, наши программы составлены таким образом, чтобы в какой-то момент позволить человеку немножко забыться и помечтать именно под воздействием музыки. И именно в эти моменты как бы, включаются задние отделы головного мозга, где живет креативность. И он mm. может а, найти ответы… Есть какие-то исследования о того, что концерты привели к какой-то всплеску там, радости, креативности, конечно, доходности? Конечно, конечно. Правильно любой предприниматель, любой собственный скажет, хорошо, это стоит у вас там X рублей, а что я получу в результате? X умножить где мультипликатор? Какой. Я хочу сказать, что наше, так как это проект, мы проводим изменения то есть перед концертом, это измерение психоэмоционального состояния, а, состояния сотрудников. Это такой pre- and post-тест, то есть до практики. Это 20 утверждений и там колоночек. И, их и в результате да. вы снимаете «до» и «после», мы и, происходит до, какое и сразу изменение. после. И потом в графическом виде мы присылаем в компанию отчет где видно состояние как бы до, вот именно психоэмоциональное состояние людей до того, как они слушали музыку, и после. И так как это проект, то есть раз в три месяца периодически мы проводим вот это вот измерение, и видна прогрессия, видно изменение, насколько это меняется. На самом деле музыка – это сильнее… Это средство воздействия на людей, потому что, во-первых, мы приходим в компанию, это происходит в офисе, и если это на регулярной основе, то люди уже знают, что там в четверг, в час дня у них концерт, они настраиваются, у них совершенно другой вот этот вот эмоциональный настрой. Их объединяет то, что они вместе слушают, они вместе поют. Это очень сильный тимбилдинг происходит, и если на регулярной основе происходит слушание, то это просто для здоровья полезно. Прекрасно. Это не просто настроение, а это нормализуется давление, это приходит в баланс центральная нервная система. Какого уровня должен быть развитие руководителя, чтобы вот он поддерживал себе такие желания для своих сотрудников дать? Я задам Юле вопрос. Юль, а вот ну, какие может быть у вас есть, но более, может быть, какие-то свои внутренние наработки, как вы поддерживаете позитивный эмоциональный фон у себя в компании, как в рамках корпоративной культуры. У нас целая программа, которая называется Wellness, по сути, это здоровье сотрудников и их благосостояние. И в том числе в рамках этой программы у нас есть такой блок «Эмоциональное благополучие сотрудников». И вот здесь мы огромное количество различных предприятий делаем. Например, возможно, вы слышали Леонид Клейн, который на «Серебряном дожде» читает лекции про литературу. Он в том числе к нам приходит для того, чтобы поговорить о литературе, о фильмах. И, казалось бы, где связь IT и, и литература, литература. Да. но, тем не менее, Леонид затрагивает такие интересные вопросы, как лидерство. Да, каким должен быть лидер на примере романов Льва Толстого? Да. И люди, поговорив про это, послушав про это, уходят с каким-то вот, знаете, правильным ощущением того, что нужно делать на работе. Это один из примеров эмоционального благополучия. Другой пример, мы работали с тренерами, которые помогают нам учиться осознанности. То есть эмоциональное состояние это же не просто про, вот, не знаю, какое-то ощущение. Это в том числе про то, насколько ты контролируешь свои эмоции, понимаешь свои эмоции и можешь понимать эмоции других людей. вы знаете, очень помогло. В результате вот людям правильно общаться, правильно строить коммуникации и э, быть, ну, наверное, вот более спокойными в рамках своей работы. Уходить от конфликтов, да, да. как таковых. Как э, в целом, э, вот у нас с вами, получается, такой появился домик, да, мы его вот уже построили, мы понимаем, что с ним происходит. Как его поддерживать на протяжении долгого времени, чтобы эта корпоративная культура не просто вот, появилась да ведь можно же про нее забыть там написать ценности к сожалению в большинстве российских компаний ты видишь ценности но никто по ним не живет или там какие-то правила или доверие, никто тебе не доверяет тут же там спрашивает, где ты был 15 минут как это поддерживать вот э, с чего как это сохранить это состояние и чтобы она укреплялась но ну, это должно быть как бы стратегии компании. Я просто вспомнила такой кейс, который мы проходили в бизнес школе, как пример корпоративной культуры. Это американская компания Low Coster East West, и там. Такая уникальная была создана корпоративная культура, но у них очень интересно: у них ценности были, что the person, the first, the custom, the second. То есть у них на первом месте был персонал компании, а потом, клиенты. А потом уже клиенты. Потому что как бы. Руководители компании считали, что если их сотрудники счастливые, значит и клиенты будут счастливыми. И именно вот эта корпоративная культура и отношение к сотрудникам в целом, она, наверное, позволила этой компании пережить кризис 2011 года. В Америке был кризис, который затронул буквально... Там, American Airlines, и, ну, все американские авиакомпании, и лучше всех себя чувствовала именно вот это… – South-West Airlines. Да, – Да, да, да, South-West Airlines, и хотя руководству пришлось выйти к своим сотрудникам и сказать, что они всем снижают зарплату, потому что, ну если вы хотите, чтобы мы выжили, мы вынуждены пойти вот на такую меру, и мы не знаем, когда мы сможем вернуть ваши зарплаты на прежний уровень, потому что просто ситуация, вот она вот такая, и никто не уволился из компании, Компании, то есть все сотрудники это приняли. И такой пример был написан, что только... В этой компании, например, стюарды, если какого-то пассажира пожилого, например, не встречает, то это была такая как практика, что стюарды провожали человека домой, отвозили, что совершенно какая-то уникальная вовлеченность и лояльность твоей компании, где очень поддерживалось чувство юмора. То есть когда стюарды, это даже на YouTube есть ролики, они вот эти правила безопасности поведения на борту, каждый придумывает, и там кто-то в стиле рэп это излагает, кто-то еще в каком-то стиле, и это все компании снималась на видео, все это транслировалось, у них как это конкурсы, то есть как-то все очень очень все поддерживалось. Прекрасно, и таких ютуб роликов полной книг в магазине «Зайдешь про мотивацию, ну, обнимите своих сотрудников» да, и все остальное, да, да. кто будет драйвером создания корпоративной культуры в компании? Руководство. Абсолютно верно. Это всегда руководство, и знаете… Была тоже, ну, раз уж мы вспоминаем какие-то бизнес-кейсы, была такая история, есть книга «Тони Шей "Доставляя счастье» про компанию Запуск. Формально эта компания занимается тем, что она обувь продает, а неформально они создают вау-эффект у своих потребителей. И они решили не вкладываться в маркетинг, они решили идти другим путем. Они хотели бы, чтобы… Их обслуживание было самым лучшим. И, например, если ты звонишь в компанию «Запус» с каким-то вопросом, не про обувь, а где находится ближайшая пиццерия. С тобой поговорят и ответят тебе. И а, как раз вот этот Тони Шей, он культивировал вот эту корпоративную культуру, потому что у него был негативный опыт до этого. Один миллиард, да, обошелся запас с Амазону, когда они его продавали. Это, а, абсолютно это, верно. Наверное, это и есть показатель, что это важно, да? Да. При этом Тони Шей до этого создавал тоже а, другую компанию, Link Exchange. И а, он был... Молодой, не задумывался о корпоративной культуре, начал нанимать людей, которые не разделяли ценности компании, а шли просто за большой зарплатой. И в определенный момент он понял, что не хочет приходить на работу, потому что это люди, которые ему не интересны, это не его семья больше. Он продал эту компанию и вот начал с нуля основывать вот этот запуск как раз. И здесь все получилось именно благодаря вниманию к корпоративной культуре. Прекрасно. Великолепный разговор, невероятно интересный. Мы много чего проговорили. Мне бы хотелось, чтобы каждый из вас сделал легкое самаре практической направленности, которое помогло бы нашим слушателям задуматься, сделать первые шаги о том, как, что делать для того, чтобы в их компании создалась корпоративная культура и к ним хотели бы прийти люди. То Виктория, может, вы начнете? Ну, что я могу сказать? Я считаю, что надо управлять положительными эмоциями и стараться их поддерживать, и искать э, такие интересные практики и тулсы, чтобы как можно больше их было в компании. Ну, как высказывание Марка Салимана: Хороший сотрудник, счастливый сотрудник. Отлично. Юля? Наверное, самое главное – это все-таки сформулировать цель, для чего существует эта компания. И у меня такая подсказка – просто… Рубить бабло – это не совсем та цель, которая будет э, интересна вашим партнерам, вашим клиентам. Э, нужно подумать о том, что компания делает полезного. И дальше мы уже спускаемся о том, как мы это делаем? То есть это уже ценности компании, да, которые лежат в основе культуры. То есть попробовать простроить сначала вот эту пирамидку, причем простроить ее вместе с сотрудниками компании. Не так, что собралась топ-менеджерская команда на стратегической сессии, придумали и дальше там пытаются внедрить, а как раз вот попытаться наоборот сделать. Ну а дальше уже абсолютно везде красной нитью должна проходить коммуникация о том, каковы наши ценности, каким образом эти ценности внедряем в бизнес, внедряем в жизнь нашей организации. Uh -huh. Отлично. Скажите мне, вы успешны э, с HR прошлым, э, теперь уже и в бизнесе. Как вы находите в себе мотивацию заниматься любимым Что вас драйвит в жизни? Потому что ну, вы тоже являетесь каким-то образом примером для и коллег, и для подчиненных. Вот как начинается, что, тебе, что, что дает тебе вот эти внутренние силы заниматься тем, что ты делаешь? Ну, во-первых, я могу сказать, что сейчас я себя действительно чувствую счастливым человеком, потому что э, я впервые сумела найти вот это объединение людей, музыки и бизнеса, потому что на протяжении многих-многих лет у меня всегда было параллельно две дороги, и я как бы везде, как она в семье своей родной, казалась девочкой чужой. И там было и среди э, музыкального сообщества, и также было, наверное, и в, в бизнесе. А сейчас, наконец-то, я сумела это объединить, и я знаю, что то а, для меня очень важно, когда я прихожу в компанию, это отклик людей, это глаза, это их, наверное, фидбэк после нашего концерта, после нашей музыкальной практики, когда они говорят, что за эти там, полчаса а возникает ощущение, что они действительно были в краткосрочном отпуске. У меня ощущение, что я дала людям возможность отдохнуть, переключиться, чтобы они на новом энергетическом каком-то градусе смогли вернуться к своей работе. И ну, я считаю, ощущаю себя созидателем, и а это дает мне счастье. Спасибо. Что тебя заставляет утром вставать, <свят> идти на работу, быть чар-директором, биться <свят> за корпоративные ценности? Знаете, у меня очень интересный всегда проект. То есть это компания, которая никогда не дает скучать. Но приведу такой пример. Недавно мы отделяли наш софтверный бизнес, и меня попросили вести проект по отделению этого бизнеса и переводу сотрудников напрямую в другую компанию. Причем, обратите внимание, это была Австрия, Норвегия, Финляндия, Южная Африка. Я ничего не знаю о том, как устроено законодательство в Австрии. Но, тем не менее, естественно, это была командная работа. Но все получилось. В один момент я подумала о том, что я сейчас размышляю о том, как мне помочь сотрудникам Южной Африки с топливными карточками. Или как мне помочь HR-менеджеру с профсоюзом в Австрии. И вот такой, знаете, обши... Global, да, глобализация. Да, глобализация и такие обширные проекты, вот они как раз меня мотивируют. Супер. Дорогие мои радиослушатели, сегодня я получил истинное удовольствие, надеюсь, и вы тоже, и мы сегодня говорили об очень важных вещах. Эффективность компании напрямую зависит от эффективности тех людей, которые работают в ней. Люди ощущают себя причастными к компании, когда они разделяют цель, когда цель для них компании понятна, и это явно цель, не деньги. Деньги – результат действия компании. Основа построения отношений внутри компании – это корпоративная культура, где общая цель является крышей, нашими кирпичиками являются ценности, являются позитивные эмоции, Является личность вас, как руководителя, как собственника. Задумайтесь об этом и посмотрите, а что вы сегодня сделали для того, чтобы в вашей компании, ваша корпоративная культура стала эффективной. Большое вам спасибо и с нами в эфире были Виктория Эггенштейн, Юлия Завьял и Роман Дусенко в программе «Бизнес-завтрак» на радио Медиаметрикс. Пока. Спасибо. Спасибо. Пока.